Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства Хадскул. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Я приглашаю вас на наш новый мастер-класс по изготовлению роскошной широкополой шляпки из соломки синамы, украшенной объемным декоративным элементом из перьев. Из нашего мастер-класса вы узнаете все секреты шляпного мастерства, а также наши авторские наработки. На мастер-классе мы рассмотрим технику работы со шляпной соломкой, подготовку сеномэй. Мы научимся делать состав для пропитки головного убора и покажем, как формировать тулью и поле на деревянных колодках. Рассмотрим метод работы со шляпной струной. Мы расскажем, как правильно обрабатывать край изделия и делать широкую окантовку поля из той же соломки сеномэй. Мы будем работать с разными цветами материала и правильно соединять поле и толью. Сделаем налобник и крепление шляпной резинки. А также сделаем объемный декоративный элемент из перьев, гуся и страуса. Наш мастер-класс разработан таким образом, что вы сможете приступить к самостоятельной работе сразу, во время урока, повторяя за мной подробные пошаговые действия. Сочетание традиционной техники, шляпного мастерства и наших разработок делает этот мастер-класс полезным как для начинающих, так и опытных мастеров. Приобрести данный мастер-класс вы можете на нашем сайте hotschool.com. Будем рады вас видеть!